шалом дорогие друзья я виктория раз приглашаю вас к себе в гости именно из этой комнаты я провожу трансляции и э, уроки иврита и сейчас я хочу помочь вам выучить новые слова на тему офиса и работы за компьютер поехали вот эта штука называется луах махик это доска для маркеров да? и луах это доска а махик – это как бы стирающийся, то есть доска, с которой можно стереть маркер. Клавиатура называется на ювелите «Микледет». Мышь называется на ювелите «Ахбар». Тут еще куколка сидит такая красивая из поездки в Мексику. И она мне помогает и вдохновляет. Махшевон – калькулятор. Маркер – маркер. Телефон – телефон. Луах Шана календарь. Меспараем ножницы. Девек клей. Махшева компьютер. Масах монитор. Ахбара мышка. Микледет клавиатура. Экдах, сикот, степлер. Матпесет, принтер. Тик, портфель, дело. Меадек, скрепка. Давдефет, блокнот. Менакев, дырокол. Неяр, бумага. МЕХОНАТ ЦИЛЮМ – КСЕРКС. ЦИКИЯ – ПАПКА. МЕСМАХ – ДОКУМЕНТ. Асефа СОБРАНИЕ. НААЦ – КНОПКА. НЕЯРДЕВЕК – КЛЕЙКАЯ БУМАГА. Благодарю вас за просмотр этого видео. И сейчас хочу обратить ваше внимание, что внизу в инфобоксе есть для вас много полезных материалов. Там есть курсы в РИД «Быстрый старт» с нуля. Там же есть ссылка на скачивание словарей тематических. И там же есть информация о клубе школы Юрика», куда вас я приглашаю, если хотите еще больше материалов по ивриту, озвучки, глаголы, всякое-всякое-всякое. Все вот там. Посмотрите внимательно. Благодарю вас за просмотр, жду от вас поддержки и до встречи в следующих видео. Пока-пока.